Всем большой-большой привет. Новая серия. И как из названия, я думаю, вы уже поняли, я купил на перепродажу лесовоз. А что это за лесовоз? Сейчас я вам покажу. Расскажу маленько предыстории. Его полностью я восстанавливать не буду. Немножко подкрашу ему губки и будет все нормально. Но купил я его по большей части для небольших домашних нужд. А что за лесовоз? А что за лесовоз? Давайте же я вам уже его покажу. Чтобы не томить душу. Вот такой вот лесовозик Сейчас у меня в проекте Купил я его за 45 тысяч рублей Правда уже были вложения Вложения были какие Я полностью поменял подрамник Вот Сейчас такой вот у меня Красивый клиренс Так сказать почти Почти почти Ну а вот он и сам тот факт лесовоза съездил за дровишками пока Пашка здесь продолжает готовить мерседеса, скоро уже будет финальная серия по нему, а вторая часть уже вышла и осталось нам только двери вот, но эта серия не об этом а об этом Пипелате. вот поменял я на нем подрамник сейчас покажу вам салон вот такой вот салончик музычка стеклоподъемники а, стеклоподъемники еще покупал на него кнопки не было просто кнопок стеклоподъемник только передний, задний у нас весла вот, купил кожух где руль на него уже электростекла как бы довольно таки неплохой аппарат но со своими, так скажем, прелестями подгнивший причем довольно таки хорошо подгнивший а, кроме дна, дно я на нем переварил ну и как вы уже поняли, что стаканы здесь в хорошем состоянии. Но стакан я тоже подваривал, и пусть только кто-нибудь мне попробует сказать, что в него немного нагрузишь, и стаканы просто вылезут наружу. Нет, ребят, грузим так, что прям ах. <с reunited> вот по этой стороне у нас уже более так, так скажем, более плохое состояние. Вот тут вообще просто... Бобры все сгрызли. Ну ничего, я ее просто подполирну, потому что цвет у нее выгоревший. Подполирну, немножечко накрашу ей губки, и в принципе все, автомобиль у нас пойдет на продажу. Но после всех домашних нужд, для которых я его приобрел. Ну что, ребятки, время опеля. в таком сейчас состоянии. Вот я его уже попробовал чуть-чуть Сейчас буду все это вычищать дело, готовить автомобиль на продажу. Пока Пашка там дотирает двери на Мерседеса, весь покрашен, остались одни двери. на это вы можете посмотреть у меня под видео. Под видео я оставлю ссылку в описании. Можете зайти посмотреть полное восстановление данного Мерседеса. А этот автомобиль я уже немного не успеваю восстановить по времени, потому что у меня вот есть автомобиль, вот Ниссан нужно делать. Мерседес делается, и Олджушку надо будет поделать. Так что времени катастрофически не хватает, так скажем. Поэтому смотрите, какой он сейчас. И быстро, по-перекупски будем приводить его немного в порядок, чтобы продать чуть-чуть дороже. И также не забывайте подписаться на мой канал, кто еще не подписан. Проходите по ссылке в описании, подписывайтесь на Яндекс.Дзен. Поддержите меня, ребятки. Ну а я начинаю работу. Ну вот багажник уже немного прибрал. И, кстати, ребята, вам там них ухры мухры таркет лежит вот, хороший линолеум, так скажем все, перемещаюсь теперь к буду все прицелить потому что вот отсюда хорошо видно как возил дрова все в крошки, в щепки. вот сейчас приберусь и уже буду включаться, будем приводить в состояние внешний вид ну что, немножко подприбрал, подубрал так вот сейчас более-менее почище выглядит салончик, пропылесос. ВИН на автомобиле читается просто отлично. Вот, кстати, ВИН, номер двигателя, все сходится, двигатель на, на этом Opel. Вот, с переоформлением с документами проблем нету, от слова совсем. И сейчас буду мыть его перед полировкой. Начинаю подполировать автомобиль. Ну, вот так вот тоже бывает. Стула. Mm -hmm. Полировочная машинка, заезженный круг и начинаем все это дело преображать. Сейчас я пройду пол капота и покажу вам результат. Что, вот такой вот результат у нас получается начал уже подполировать просто без наждачки без ничего то есть я думаю видно то есть либо здесь все выгоревшее, либо здесь уже горит так скажем солнышком играет переливается вот такой вот результат и так проходим всю машину Ребятки, какой получился результат Я думаю, более, более чем достойно на перепродажу. А был вот такой вот. Переиграет и горит. Сейчас с крылом попробую, что-то мне кажется, камера все равно не передает этого. Вот. И вот. Сейчас полируем всю машину. Все, ребятки, вот и прошло два с половиной часа. Дополировал я. Итак, встречайте, что же у меня получилось. Вот так вот преобразился автомобильчик. Насытился, так скажем, цветом. Уже вечер начинает садиться. Ини. Ну, в общем, вот такой вот получился результат. Я думаю, это намного куда лучше, симпатичней чем было до этого. И сейчас такие небольшие, так скажем, лайфхаки перекупства, для которого нам понадобится, я, кстати, руку повредил на своей работе. Еще. Силикон и обычная губка. Берем силикон. По-доброму наносим. Почему по-доброму, чтобы губка у нас пропиталась? Такими движениями. Опа. Почти как новая. Только со старыми дырами. И проходим так весь пластик на автомобиле. Состояние, докуда протерто и где еще не протерто. Опа! Красотища-то какая! О, кстати, Пашка, а есть какая-нибудь наклеечка? Мы же по-перекупски готовим. У меня тут есть маленький косячок, который надо заклеить какой-нибудь наклейкой. Оказывается, у него были наклеечки. Так. Перекупский вариант, ребят. Все будет жюри-фури. Все четко, без обмана. В карман легли две пятихатки. Ну что, обезжирим диски, чтобы покрасить нам все это дело. Губка, кстати, не силиконом, силиконовая губка лежит там, а то подумать, что силиконовый так не прокатит. Ну что, приступаем к установке молдинга. Молдинг в правую руку, хорошенечко его потому что так он не встанет на свое место. Молдинг уже установлен, оно темно. Хорошо, что молдинг универсальный. Мы его и на колеса поставим. Такая вот сегодня у нас немного дождливая погодка. Ну, в принципе, характерная для Калининграда, так скажем. Вот. Сейчас пока все снял, разобрал. Точку. Сейчас посмотрю, еще и ветер. Хорошо, что у меня ворота на гараже сделаны с вот таким вот небольшим козырьком. Можно нет, нет и на улице немного посмотреть автомобиль. Сейчас посмотрю метки на ГРМ, потому что машина потраивает. Мне почему-то кажется, что немного на зуб перескочил. Да и сосед тоже подсказал. Смотри, говорит, ГРМ. Сейчас посмотрим все меточки, и уже будет ясно, в нем проблем у нас или нет. Ну вот и работы с обелем уже закончены. В таком состоянии он у нас отправляется на продажу. Чистенький, наполированный. Колпаки ставить уже не стал, потому что их всего три штуки. Как бы ни к чему. Сами диски покрасил. И я думаю, более чем достаточно. Ну что, сейчас подведем итоги и автомобиль выставляю на продажу. Кстати, кому интересно, будет продажа, кстати, кому интересно будет, данный автомобиль будет продаваться где-то в районе 70 тысяч рублей. Кто с Калининграда, кого заинтересует такой вариант, звоните. Нет, все-таки сначала, наверное, отгоню автомобильчик, а то у нас уже тут ставить некуда. И потом уже сниму. Вот еще приехал Вадим. Автомобильный ремонт. С перетертостями. С покрасочкой здесь. Здесь нужно будет чуть подделать. Немного подмята. О, он, он, он, он... Здесь подтерли. Также нужно будет убрать. Здесь ружье На крыле. На крыле. И на втором крыле. Надо будет подзачистить ржавчину, если что в этот момент я не знаю. В принципе, вроде еще твердая. Ну, когда начнем защищаться, будет видно. Возможно, даже придется подварить кусочек. А пока все забито. ну что, ребятки, вот продан Opel Opel у меня забрал товарищ с работы, говорит, типа, нужна машина нужен поджопник, чтобы ездил и нужна большая машина по итогу, Opel продан денег немного я заработал домашние все нужды данный автомобиль выполнил так что все до новых встреч скоро будут новые серии а я уже в данный момент поехал искать новый автомобиль для проекта и мне кажется, я его уже нашел так что обязательно не забывайте подписаться. Переходите на мой канал на Яндекс.Зене. До новых встреч, ребят. Скоро выйдут новые серии. Всем пока.